так и я нет, не выключить О, почему почему у меня выключено включить запросы на участие в прямом эфира включить а как присоединить что-то я совсем запуталась напишите сообщение еще раз отправить так, ребят, помогите, пожалуйста. Здравствуйте. Подключаюсь второй раз. Хочу э, присоединить. О, отлично, спасибо большое. Спасибо. Вы разобрались быстрее. Вроде бы делал, не знаю, каждый раз, как первый раз. Так, не получилось? Еще раз. О, Здравствуйте. Все. Вот, все. Хорошо, спасибо. Получилось, большое. да? Да. Спасибо большое. Ага, я уже как-то попытался что-то сам. Запрос этот. Я что-то закопалась. Вроде пробовала, как-то получалось. Ну, методом тыка. Ну, хорошо. Надо чаще. Соединением нас тогда. Да. Всем привет. Да. Анна, здравствуйте. Представьте. Рад вас видеть. Да, меня зовут Григорий Богданов. Я основатель студии заточки Грани. Сам я в заточке уже 18 лет. И поделю, хочу поделиться с вами опытом, который забрал, набрал за эти годы. Вот. Общем, Но вы вот... меня очень удивили на некоторые вопросы, поэтому я просто подумала: да. без этого просто, без этой информации жить нельзя. Я была я семь с половиной лет работаю, и я даже в полной уверенности, что темнее инструменты ну, остается налет просто, и все. Ну, не вы одна такая была. Поэтому, ну, мы точно знаем, потому что мы напрямую общаемся с большим количеством клиентам, клиентами да, mm -hmm. и, и приносят разные инструменты и уже сделали ну, свое наблюдение в, в этом плане. Поэтому этот опыт ценный для мастеров маникюра. Так ну что так, готов. раз мы его затронули, тогда, может, вы расскажете? А мы запишем. Тема, значит, у нас сегодняшняя уход за инструментом. И как его правильно дезинфицировать, чтобы он не темнел, не желтел и держал заточку. дольше заточку, остроту именно лезвия. Вот. Тут просто вопрос, да, вот относится ну, ко всем присоединившимся. Вообще, ну, бывает ли у вас такое, что инструмент у вас после стерилизации, ну, дезинфекции, да, у вас жилкиет. Вот, ну, ну вот, я с этим столкнулась, хотя пользуюсь дорогим э, дезинфектором. Угу, угу. Тут вопрос э, не в цене, а вопрос, значит, э, ну, функции, функции да, своей, само дезинфектора. Uh -huh. Значит, есть три, наверное, три разновидности дезинфекторов, и отличаются они уровнем pH. PH, uh -huh. ну, наверное, все знают, что это уровень кислотности или щелочности, да, в зависимости от э, цифры. Ну, есть таблица счет ну, это кислотность, да? И на каждой бутылочке написан PH. Да? Если, значит, э, ну, на бутылочке пишут, что pH меньше 6, угу. то так. это будет кислотный дезинфектор. Да? Так, то я. Есть есть, то есть, ну, не знаю, но для примера Coca-Cola имеет кислотность 3,2. Ага. Это очень. Ну почему, почему ее вообще нельзя пить? Потому что она реально может ну, как бы ржавчину разъедать. Это поэтому она пятна убирает. Да. Вот. Значит, цифра 6, это вообще нейтральный будет безрасход. И все, что выше шестерки, это уже будет щелочной. Значит, если такой дезинфектор, как аламинол, да? Угу. он имеет PH от 3 до 5. Вот, кстати, Значит... по ламинул. А ламину, вот правда, что он так, ну, я им давно уже не пользуюсь, только вот для поверхностей. А вот правда он, что он для инструментов, для металла очень агрессивен? Агрессивен очень. Но если правильно ну, его использовать, то проблем, в принципе, никаких не будет. Он, ну, на самом деле, ну, его используют даже, я, ну, я так... Прям точно не знаю, но слышал, что используют в медицине. Да, это очень да. мощный дезинфектор, да. который убивает все. Ну, uh -huh. и он может убить ну, инструмент ваш, да, так как он действительно да, очень едкий дезраствор. Значит, самое главное в таком дезрастворе не забывать инструмент. Некоторые вот буквально даже на, на прошлом деле, да, да. Принесли инструмент, который просто ну, насквозь проеденный, Со, ну и мы, а инструмент дорогой, он 4 рублей, но одни кусачки стоит uh -huh. Вот и мы, ну попытались его мы просто стачиваем, стачиваем, стачиваем, а оно ну, эти дырочки не уходят, не уходят, и поэтому мы просто клиенту говорим, ну все, инструмент испортили. Он говорит, ну я бывает на ночь оставляю. Я, ну, с таким, ну, как бы... С, ну, как в порядке вещей, да, то есть... Ну, говорю, ну, вообще нельзя этого делать. Почему? Потому что аламинол, ну, или вообще дизраствор, да, самые тонкие места как раз подвергаются ну, в первую очередь. И, У -у -у. А самая тонкая, это как раз кромка лезвия, да, чем а -а -а, вот как раз срезаете, ну, кутикулу. Это вот, неважно, ножицы или это кусачки, Проедала прям на ну, даже ну, В Инстаграме у нас на страничке есть прям фотографии, где прям полотно можно угу. А Я видела. Вот. У вас. Хорошо. Значит, возьмем кислотный дизраствор. Обычно да. после кислотного дизраствора инструменты желтеют. Если неправильно его отмывать. Угу. Значит, по школе мы знаем. На уроке химии нам... Ну, мне лично учитель говорил, нашему классу говорил, что кислоту нейтрализует щелочь. Ну, я знаю, в как бы соду добавляют, да? Гасит А Сода это щелочь, это очень сильный щелочь. У нас еще самое простое это мыло. Любое мыло, мыльный раствор, это является щелочью. Значит, Обычно как происходит? Мастера берут ну, после безраствора под проточной водой смывают и ну, сушку отправляют, да. Да? Да. Но простая вода, вот этот налет, именно угу. ну, он, она не смывает. Это, это, реакция, это нужно да? просто на щеточку либо ну, капельку мыла, либо ну, хозяйственным мылом потереть щеточкой, да? угу. и прям щеточкой ну, инструмент отмыть от раствора вот и инструмент не будет желтеть. И, ну как бы многие мастера думают, что это ржавчина. На самом деле не так. Большинство сейчас инструментов, большинство, угу. они сделаны из нержавеющей стали. Соответственно, там ржаветь нечему. Если угу. вы после сухожара имеете желтый инструмент, то это значит налет, который вы неправильно смыли. Ну или не смыли Вот это, это один как... момент. То есть ну Мыло-щелочь, да, мыло-щетка нейтрализует эту пленочку, и она смывается, и ее не останется там вообще. Uh -huh. Опять же, если инструмент уже пожелтевший, его нужно поместить в такой раствор, есть несколько сфера, реноватор, мелис. Uh -huh. Да, да. Ну, инструмент белеет вообще, прям ну, прям ну, видно, ну, отходит, да. прям пленочки такие, да, как инструмент, прям, ну, беленький. А становится. для металла не вредно? Значит, да, я дойду до этого. А. Значит, что происходит с инструментом, да? Вы в сухожар помещаете, там температура 180 градусов. Да. Ну, всегда да, программа. Если дезраствор да. останется на инструменте, угу. при нагревании этот дезраствор эта пленочка она усилит свое действие и инструмент да. подвергается то есть инструмент почему ну, вот именно на остроту лезвия влияет все равно mm -hmm. какие-то микро коррозии начинают появляться и ну, на кромки, то есть да? она может с первого раза незаметно да но инструмент mm -hmm. подвергается вообще сильно этому. Вот, поэтому инструмент в первую очередь нужно правильно обрабатывать щелочным дезраствором ну, я не видел, чтобы инструмент, нужен желтел, потому что, ну, проточная вода его смывает, но его нужно щеткой обязательно смывать. А щелочной вот. надо щеткой смывать? Просто, что... да, мыло, мыло... А мыло, мыло нельзя не обязательно. использовать. Хорошо. Да. А из щелочных что вы можете, ну, вот какие-то там основные, вот самые популярные марки, дизраслые? Ну, Гигасепт, Гигасепт щелочной, потом оптимальный. А, я пользуюсь по Гигасептом. Да. Ну, опять же, это, ну, ну я лично ну, инструмент ни разу не, не стерилизовал, не дезинфицировал. Да? Это просто вот, ну, как бы мы задаем вопросы, мы приходят к нам клиенты, мы спрашиваем. Ну, а О такая проводится. Да, просто было наблюдение такое, но ну, не, не больше там. Ну, конечно, может было бы интересно прям опыт провести, да, чтобы взять вот щелочной под проточной водой просто по как происходит, что происходит именно с инструментом, может. У него какое-то другое химическое свойство, что, может, с мылом тоже его надо помыть. Ну, может, если может, у вас время как то щетка. пойдет... Может, без щетки мою. Ополаскиваю, а, ну, потираю, ну, но без щетки. Ну, Нарык. инструмент, вот, э, ну, ваш инструмент пришел к нам желтым. Нам пришлось его отмывать. Да, да. да. По, ну, может, может быть, не такой сильный налет ну, образовался после щелочного, но, тем не менее, желтый налет но он, был. Но он образовался, вот. все равно собрался. Угу. Ясно. А как вы убираете этот налет? Вы вручную, что ли, чистите? Или как? Или вы в жидкость повещали? Ну, можно вручную, но именно механическим путем это очень долго. Угу. То есть это, Конечно. наверное, дольше бы происходило, бы, чем сама заточка инструмента. Да, я понимаю. То есть, ну, это, ну, как бы... Ну, Потеря время просто. Это работа такая, которая ну, химическим путем делается быстрее. И вы перед вот, заточкой конечно... да? погружаете их? Да. Мы, значит, Это... э, ну, у нас процесс такой. Вот, допустим, к нам при... приносят, ну, 10 инструментов, да, один uh -huh. клиент. У нас бонус есть от 10 инструментов мы делаем бесплатно гравировку. Значит, и Она шикарная инструмент... Она шикарна. Кстати, та буква, которая у вас, ну, вы просили не да стирать, она, она стирает, не только на портокая. той стороне. Там просто порноха. эротика и порнуха, ну, разные вещи. Красиво. Мы когда-то тоже так писали инструмент до приобретения лазера, но, не знаю, я, как бы, приловчился так бормашиной писать, у меня как будто ручкой, и почек такой красивый, в общем-то получалось достаточно красиво это, наверное, даже именно вручную. Да. вручную. в общем мы вручную. это делали значит порядок действия порядок действия да, да. значит мы гравируем все инструменты ну, нам пишут на крафт пакетах имена У -у -у. которые ну, хозяйцы ну, да, да. Хозяй. да мы гравируем потом мы можем в кучу это все собрать и поместить в корзинке именно уже в этот раствор, который очищает от налета. А, после гравировки. Да. Uh -huh. Ну нам просто так проще, ну, технологически, да, чтобы не каждую корзинку там помещать, а мы инструмент одного заказа помещаем в одну корзинку, опускаем uh -huh. это, погружаем именно в горячий раствор. Именно uh -huh. там он должен быть как. Ну, кипящей водой, там если, ну, в вашем случае, да, или, ну, прям угу. разбавляешь, это раствор можно использовать несколько раз. Вот. Понятно. Но в принципе, как бы я за то, чтобы не делать лишних действий. Да? Ой, если дай. вы правильно инструмент ну, обработаете, да, угу. то есть, если вам и перед клиентом ну как бы перед клиентом будет ну, приятнее работать, да, с таким инструментом. Да. Вам не придется еще один цикл делать, помещать его ну, в сферу, или в реноватор, или в, mm -hmm. в специальное средство. Вот. Это то есть, дополнительное время, дополнительное действие, которое вообще можно. То есть, идея такая. Не нужно тратить время на решение проблемы. Можно просто ее не создавать. А так мы тратим время, чтобы создать проблему, а потом тратим время, чтобы ее решить. Точно, это мы точно. это обходим. Пытаемся вам помочь обойти. Значит, ну, ухаживать, продолжим за уходом, да? Угу. Ну, понятное дело, теперь секрет этой жел желтой пленки известен всем, тайна раскрыта. В общем, что еще нужно делать? Ну, мы, когда инструмент затачиваем, да, мы настраиваем ножницы, кусачки с маслом. Вот, uh -huh. Соответственно, вы в сухожар его можете поместить. Ну, помещайте, uh -huh. да. Масло uh -huh. выгорает. То есть инструмент uh -huh. может заклинить. Uh -huh. Вот. И у нас есть ну, специальное масло. Оно не имеет ни цвета, ни запаха. То есть именно для салонов красоты специально. То есть оно можно машинным маслом пользоваться. Оно выгорает. Можно пользоваться машинным маслом, но ваш салон красоты превратится в автосервис. Потому что машинное а, масло, да, масло да, имеет, да. имеет специфический запах. Да. Вот. Значит, э, про, как правильно смазать инструмент? Значит, э, на, инструменте, на инструменте есть большая клепочка такая, да, да. которая вращается. Есть с другой стороны клепочка, которая зафиксирована. Сюда мазать не надо. Ну, кап, капельки масла сюда бесполезны будут. Значит, так, вот так сейчас свет на свет направлю. Вот сама клепочка. Да? Да, вот, ну, в горизонтальном положении кусачки держать. Приоткрыть немножко капельку на саму клепку, капельку на одну площадку и капельку вот сюда. Вот Три капельки нужно на инструмент нанести. И mm -hmm. немножко разработать, чтобы масло попало во все mm -hmm. щели, Побицы которые не ну, места. Да. Это очень полезно для инструмента. Почему? Потому что это тоже заточку сохраняет. На что это влияет? Да? На что? А, а как на заточку это влияет? Сейчас объясню. Значит, если взять кусачки, так, да. кусачках Самая важная часть, это вот это соединение как раз. Место, да. где да. Ну, клепка да. соединяет две половинки. Значит, что? Ну, то есть мы клепку ну, подбиваем так, чтобы было натяжение. То есть отсутств, угу. ну, отсутствовал люфт. То есть ну, две половинки не болтались вообще, а вот прям вот так вот поднимаешь инструмент. Вот эти угу. они сейчас падают. А да. мы настраиваем так, чтобы они немножко как бы остановились вот так вот под своим весом, они останавливаются и чувствуются такое натяжение. Uh -huh. Я на руках покажу, ну или на пальцах, как это самое. То есть, когда люфта нет, лезвия смыкаются прям ну, вровень. Так вот, да? uh -huh. Когда люфт есть, лезвие смыкается вот так вот. Uh -huh. Понимаете? Заходит лезвие за лезвие. Это, uh -huh. ну, один момент. То есть, когда кусачка с маслом работает, все трущиеся места, они не, про, ну, не подвергаются износу, угу. так как они смазаны. Соответственно, если вы смазываете, да, то ну, не подвергается. Да. И когда, если без масла кусачки будут работать, вот эта клепка будет вырабатываться и она будет разбалтываться. Соответственно, угу. у вас лезвие не вот так вот будут смыкаться, а вот так вот. И это, это очень влияет на срез. То есть даже вот это вот лезвие, которое будет торчать, оно не будет позволять вам подобраться в такие труднодоступные места, где нужно прям ну, достать кипитку, которую Ну Но это, это заметно прятано, принципе, визуально? Или это так визуально, можно, да, это можно, заметить. Не это можно заметить, если, ну, если присмотреться. Конечно, невооруженным глазом это может быть незаметно. Понятно. Но технически, технически, когда мы затачиваем кусачку, у нас периодически, даже с люфтом, ну, когда отсутствует люфт, лезвие mm -hmm. все равно вот так вот перескакивает. И мы ловим этот момент, чтобы лезвие сомкнули всегда вот в стык-стык, стык, прям режущая кромка к режущей кромке. поняла. Там микроны, там не то, что там миллиметры. Да, да, да. Микроны, я тоже подумала, там же чтобы... вообще. Да, но мы замечаем такие вещи, которые, ну, чтобы клиент увидел, да, мы специально купили микроскоп. Мы, мы видим это без микроскопа. А я видела, мы у вас в говорим, микроскопа. что у вас там отверстия такие, да, там есть. Но сейчас я еще раз скажу один момент очень важный. Это вообще прям больная тема, ну, наболевшая настолько, что прям не знаю, мы для этого наверное специальный микроскоп купили. Вот под микроскопом это. Ну, заметно, конечно, каждому уже может все вот эти нюансы, угу. и при желании, любой, пришедший к нам в студию, может попросить микроскопы по, ну, посмотреть, именно рассмотреть свой инструмент под микроскопом. Круто, очень круто. наглядно круто. и очень познавательно, да. Это очень да, микрос... да, да. микроскоп спасает от войн. Правда, что люди даже не знают. Но представляете, бывает такое, что мы буквально затачиваем там пару дней назад инструмент. И нам, к нам приходят сегодня, что говорят, вы плохо заточили нам инструмент. Ну, mm -hmm. давайте доставим микроскоп, давайте посмотрим. И в микроскопе прям видно, да, что mm -hmm. лезвие, прям кромка лезвия нарушена, она прямо в дырочке. Mm -hmm. От mm -hmm. чего это? Значит, ну, наверное, практически все мастера маникюр, маникюра пользуются пилками или бафиками. Да. Пилки одноразовые, которые ну, опилил и выкинул. Но сейчас тенденция такая пошла, что на рынке очень Федор. много некачественных пилок. Да. Ну, в принципе, одноразовые пилки, они дешевые. свои дешевизной они просто ну, как бы, делают некачественно. Да, изначально. Ну, да, они вообще очень. И кромки у них загнутые, края брони. Да, совершенно верно. Что хочу сказать. В этих пилках есть абразив. Да. Именно такие маленькие кристаллики, именно mm -hmm. то, что пилит ноготь, да. Да, шлифует много пилит там, ну, делает вот эту вот агрессивную работу. Да. При опиле этот абразивчик остается в кутикуле, то есть он осыпается и mm -hmm. остается в кутикуле. И достаточно одного маникюра вы делаете кутикулу, обрезаете, то есть делаете а, маникюр, да. обрезаете кутикулу и прям в лезвие эти камешки попадают и нарушают мгновенная статулию. Наверное, это особенно в классике, потому что там кусачками работают, как раз вот в этих. Да-да-да, ножницам Я про ножницы сейчас отдельно расскажу, что я вообще подошел Совет. Как избежать? Как избежать мастерам? Которая работает кусачками именно, да, как избежать этого да. все-таки. Ну, у каждого мастера есть щеточка, которая все равно Ну, ну как это такое, Правильно? Mm -hmm. да, да, да. Ну, хорошенечко после именно опила, хорошенечко обметать. Я, может, даже рекомендовал бы еще даже помыть и прям хорошо именно под водичкой это ну, mm -hmm. убрать. Почему? Потому что реально он глазу не заметен вообще этот абразивчик, да? Он может угу. прилипнуть к коже и все. Ну, то есть одного среза достаточно, чтобы нарушить это полотно. У, нас в, у нас в заточке используется такой же абразив, да? угу. И мы когда ну, делаем доводку уже инструментом, угу. мы проверяем либо там на салфетке, на борсовой такой, либо там угу. на коже мы проверяем. И у нас даже на, ну, на салфетке вот бывает, мы всегда берем новую салфетку, следим за тем, чтобы этот абразивчик не нападал на салфетку или даже на руке, там может прилипшим, а, там, да, чтобы, ну, некоторые клиенты нас просят, ну, прям заточить под кожу, чтобы именно кожа идеально вообще срезалась. И мы когда проверяем, мы можем также поймать этот абразивчик, да, ну, именно кусачками, mm -hmm. и, на, ну, смотрим на схождение, ну, кусачки поднимаем, так вот на просвет, мы ну, прям смотрим, медленно так закрываем и видим прям вот эти камни, ну, как бы mm -hmm. отверстия от этих камешков. И нам все приходится это восстанавливать опять заново. То есть, ну почему я говорю, что реально мы видим это без микроскопа, у нас уже ну, зрение настроено на такие мелочи, что uh -huh. я даже своих учеников, когда обучаю, они первое время не видят этого вообще. То есть мне нужно потратить несколько часов, чтобы человек правильно смыкал инструмент, чтобы ну, именно ну, на правильный свет направил. То есть uh -huh. это реально вообще тяжело заметить даже, ну, Нужно иметь хорошее зрение, то есть это тоже, да, да. Зрение надо. Да, ну я иногда это, смеюсь, говорю, у нас уже зрение как микроскоп, то есть так. Ну, в общем-то, микроскоп, да, облегчает это увидеть вам, чтобы у нас не возникали какие-то спорные моменты. Вот Почему? Потому что ну реально люди как бы даже и не догадываются, что это они все-таки... Ну, в процессе работы у них, да, Почему? Потому что они делают обычно, обычную работу. И вдруг у них инструмент перестает резать. А, ну да, ну, мало Только того, заточили. Просто рвать и заусенца, да, оставляться. И, конечно, они как, как они, ну, в первую очередь, они думают, что, ну, вот плохо заточили опять. Да. Вот. И, ну, мы, конечно, как бы, ну, такие моменты мы уже бесплатно не перетачиваем. Если наша ошибка, мы молча берем, просто идем и исправляем свою работу. Ну когда такие отверстия ну, с такими отверстиями приходят, ну, мы показываем, извините, ну давайте вы как-то ответственность возьмите ну, за вас. Слушайте, за такая экономия получается, боком. Да. И, чтоб ни одна экономия да -да -да -да. не выходила, чтоб не боком. Это, это вообще очень то, то тонкая грань, которую нужно, ну, да. во-первых, нужно знать и понимать, да, то что мы прям, ну, объясняем. Вот уже это второй эфир в mm -hmm. котором я рассказываю, да, именно как ухаживать за инструментом. Вот. Я надеюсь, эта информация очень полезна, да, и в принципе, ну, Это вы можете очень... понаблюдать, да, за инструментом, насколько дольше может заточник хватить, если его смазывать, если его правильно отмывать от без раствора, если обметать этот аркил правильно, то есть, ну, нюансов mm -hmm. очень много. А Нет, нет, извините, чуть не перебила. Да, вы договорите, я потом спрошу. Опять чуть -чуть а чуть -чуть а, хорошо, я хотела спросить, а смазывать когда надо? Вот э, открываю я пакет при клиенте, например, да? И тут же вообще надо Вообще прямо Работать? перед клиентом, не стесняясь, потому что это ваш инструмент. Вообще прямо перед мой, работой. Задор, ничего такого нету. Я да, как-то ну, ну, много, много таких возражений было, как же я перед клиентом буду смазывать, это же как-то это самое, да нет, три капельки капну, раз, все там, и поработаю, продолжаю, салфеточкой вытер, и все, ну, никакого, да, де... деле, не проблема. смущение, да. ну, не... смущению клиент не подверглется, почему, потому что ну, да. запаха нет, цвета какого-то там нет, ну, такого, которого да. можно какие-то смущения. Это, ну, это в порядке вещей. То есть э, ну, вы пос сами посмотрите, что как клиент будет реагировать на, когда инструмент будет запеченный до золотистой корочки, да, mm -hmm. он mm -hmm. быстрее mm -hmm. там неадекватную реакцию, да, ну, как бы, ну он адекватно отреагирует, потому что инструмент ну, не в соответствующем виде, yeah. так сказать. Либо, когда вы достаете чистый инструмент, все аккуратненько смазывайте, вытирайте, Все вы знаете свое дело. То есть, ну тут нужна уверенность в действиях. Если вы там Оно будете прятаться, как-то да? там, да, а? ну, да, да, да, да конечно, да, да. и ножницы, конечно, и ножницы, но ножницы, по сути, ну, это другой совершенно инструмент, там может быть люфт, но там натяжение полотен создается совсем другим способом. То есть, там Подгибается одно лезвие к другому, и вот этот плюс он может присутствовать. То есть это вообще, ну, вообще это уникальный инструмент. Я сейчас верну, ну, я вернусь к ножницам и объясню, почему все-таки ножницы лучше, чем кусачки. Я с вами, Значит, да, еще. Ладно. Да. Я уважаю тех мастеров, которые работают ножницами, потому что, ну, во-первых, тут нужно понимать, что инструмен, инструмент этот с этим инструментом можно гораздо больше экономить, это больше, более практичен. Значит, позже я расскажу, почему ножницы экономичные, именно в заточке. Значит, последнее то, что мы когда с ну, сухожаром, да, что мы с сухожаром, мы еще используем вот такие термостойкие колпачки, это для кусачек, я сейчас достану, они Жаростойкий и выдерживают 300 градусов. Ого! Вопрос! 300 градусов. Ватрос. Значит, СЭС почему-то запретил колпачки использовать сухожарные. Да? Я не знаю почему. Я не знаю почему. Но это глупый запрет. Почему? Потому что они это... Ну, как бы ссылается на то, что инструмент не прожарится. То есть горячий воздух или... Температура не дойдет туда. Я это сразу оспорю. Сейчас там же конвекция там сейчас очень, много, да, сейчас очень много силиконовых форм, которые в, кондитерском, в кондитерской отрасли используются. То есть вы заливаете туда пирог, ставите в духовку, и почему-то пирог пропекается. Да, да. Да, да, да, да, да. Не Но это, вот это. очень необоснованно это вообще. Значит, колпачок нагревается, инструмент нагревается. Нагревается все, что лежит, что пожарит. Да, то есть это переживать не надо. Тоже. Инструмент продезинфицируется, простилизуется, все попадет туда, все нагреется. Так колпачок, Григорий, колпачок же он полый тоже. Он, да. У него же отверстие, да. Он это, да ну, не закрыт. Конечно, если бы он плотно, может, и то все равно там есть отверстие, даже ну, если посмотреть. Все равно бы туда... Ну и из раствора даже да. да, да. Вот. То есть инструмент однозначно продезинфицируется, простилизуется. Значит, опять же, использование этих колпачков как для ножниц, как и для кусачек. Вот есть у нас э, ну? для ножничек, да? Да. маникюрных ножниц ага, есть, да. он под рукой. Значит, есть маникюрные ножницы, на них также одевается колпачок и можно без проблем помещать ну, сухожан. А вы продаете Значит, на, на, что можно, на, на чем можно экономить? Да, мы продаем эти колпачки, транспортировочные колпачки обычно такие прозрачные, мы они одеваем бесплатно, чтобы угу. наши клиенты смогли без проблем инструмент довести угу. до место работы, вот на ножице. сейчас я тут достану. Ну, чтобы инструменты чтобы заточки на место работы пришли да. не полегли. Вот да. такие трубки мы покупаем, сами режем, это мы делаем из капельницы, это мы бухты покупаем, Понятно. 100 метров бухта там у нас, ну, то есть запасы свои. Ну, каналы, где это все продается, находим и в общем-то, ну это, это уже настолько в привычку вошло, что если мы колпачки не оденем, то нам будут претензии. Почему вам колпачки не одели? Только, например, так. Ну и мы не возражаем, мы наоборот хотим, чтобы ваш инструмент сохранился и ну пока вы его везете, да, и вы смогли им сделать маникюр и поработать или на столько, сколько это, ну, опять же от объема да, вашего да. зависит, да, сколько волос столько нужно, столько нужно проработать. А там, ну, мастера думают, вот вы там плохо затачиваете и чтобы к вам быстрее опять пришли. Нет, мы настроены на то, что вы, ну, как бы, вы мастера, вы все равно к нам придете. И нам, чем больше мастеров у нас будет, ну, клиентов, тем мы работой по-любому себе загрузим, да? то есть мы не, мы не настроены на то, чтобы, там, делать халтурную работу, там, или как-то ее, ну, чтобы делать специальные какие-то вещи, да, чтобы вы там... Поняла ну не так долго поработали и пришли к нам побыстрее. Но да. мы на это не рассчитываем Мы на, наоборот рассчитываем на то, чтобы вы действительно получили пользу от наших советов, да, от наших, ну, то есть получали удовольствие от нашей заточки, от нашей работы. То есть мы можно так сказать помогаем вам создавать красоту. Вот. Это точно. Скажите, да, а скажите, и... От качества заточки зависит, как долго проработать инструмент до следующей заточки. Естественно, я? конечно. Да? да. Мы, ну, к сожалению, эта тема очень обширная. да, И я предлагаю это как-то, может, в следующем серии озвучить. Да, это отдельно. Почему? Я что, хочу вам, к вам ну, приехать. Без проблем. Я буду рад. Ну, да, увидеть, я думаю, что Как, так как у нас все это происходит? Ну, да, именно. Я как бы посмотреть на это вообще Живую. внутри, вообще, как это все да, происходит, да. да. Вот. Значит, теперь немножко расскажу, как вообще ножицы все-таки лучше в работе, да, чем кусачки. Ну, им практичнее. Похвалите. Про... Я реально фанат ножниц, я, ну, наверное, один из лучших мастеров по ножницам. Почему? Потому что ну, имею большой опыт. Э -э, ножницы, конечно, должны быть правильно еще заточены, чтобы ими делать хорошие Я не спорю. Да, вот э -э, Аня как раз попробовала уже... Да, я вообще, так, я вообще стала связать. Да, я даже не почувствовала. Я думала, что они зажевывают кожу. Я думаю, я не чувствую, что я срезаю. И вдруг я увидела, нет, это срез. Для меня был шок, что они так мягко идут. Прям вообще мягко, как по маслу. Я вам даже больше скажу, что мастера маникюра больше понимают в заточке, больше понимают, именно, какой инструмент должен быть, чем хирурги. Даже, наверное, самые такие ну, деликатные, как нейрохирургия, микрохирургия глаза, например, там, ну, такие тоже инструменты затачиваем. Ну, в общем, значит, чем отличаются ножницы от кусачек? Опять на руках покажу, чтобы это было крупнее, да. потому что инструменты очень мелкие, да, как бы на камеру это не будет да. демонстративно. Значит, кусачки работают так. То есть кусачки сами себя тупят. Да, да они ну, смыкаются же. Да, да, все верно. То есть они постоянно бьются режущая кромка об режущую кромку. И она тупится. Поэтому рекомендуется сухой техник, и кусачками не работают. Да, ножницы работают вот так вот. Такое ощущение, как будто они сами себя затачивают. Но это ну, так. Да, да. У парикмахеров Очень. есть такое... Ну, как бы ложная данное, что ну, ну, ну, есть самозатачивающие, самозатачивающиеся ножницы. Нож... А -а -а. Это тоже неправда. Такого <laughs> ну, нет. У нас сейчас не прямой эфир не для париквахеров, мы это можем отдельно тоже озвучить, <laughs> если будет кому интересно. Но, почему ножницы сами себя не затачивают, они немножко тоже как бы себя тупят, ну, потому что одно лезвие как бы врезается в другое. Да? Угу. Соответственно, там есть, э, ну, скользит режущая точка, в момент закрытия режущая точка скользит непрерывно и доходит до самых кончиков. Да. Только одна, одна, одна единственная режет. Если ножницы правильно, ну, то есть, по-другому скажу. Да, там лезвие, вот Это... оно немножечко заходит, если... Да, да, да. На да. открытом есть... положении. Острота, острота ножниц не только зависит именно от остроты режущих кромок а это, как бы, вот это схождение является mm -hmm. фундаментом. То есть, если это будет схождение правильно, то mm -hmm. режущая точка будет непрерывно скользить, mm -hmm. и как раз потом еще добавить туда именно остроту, mm -hmm. да, именно остроту лезвий. Да? Вот это вот позволяет получить идеальный инструмент. То есть, э, ну, ножницы — это технология, это целая наука. У Сачки тоже целая наука, да, то есть, ну, когда ко мне ученики приходят, они даже не понимают, к чему они сейчас будут учиться, ну, как бы у всех представления, ну, заточить там, это как можно, ну, легко и просто. Нет, даже. у меня сейчас мастером обучается ювелир, то есть, ну, работать у меня. То есть, ну, получилось так, что он хотел переехать, переехал, там ему не понравилось, а здесь он бизнес как-то там, ну, закрыл, не знаю, и... Потом познакомился, ну, то есть мастера, который у меня работают, ну, угу. позвали его сюда, давай обучись типа Заточки и работай, ну, как бы зарабатывать деньги. Угу. И он так и пришел. Он когда начал учиться, он сказал, ювелирка просто вообще в сторонке стоит. По сложности. Да. А, Мне, конечно, было это удивлением, Но, в общем-то, я понимаю сложность. Вот именно как по педантичности ну, к сам... да. точке к заточке, да, да вот очень, во время заточки или на лесве. Да, очень, очень уж много таких движений, которые глазу может не будут заметны, да, вот именно, mm -hmm. когда затачиваешь инструмент. Mm -hmm. Но легкое движение может повлиять на столько, что там может как две-три заточки. Сделать, представляете? А, То есть это настолько, на, настолько это ну ювелирная действительно работа. Да. Прям как чувствовать надо, прям как Да, и я немножко предысторию расскажу, почему вообще, когда я начинал за ну, обучаться угу. и вообще трендом было на рынке, ну, то есть большим спросом пользовались ножницы. Но маникюр тогда еще не так был распространен, он был, но это как бы начал обороты так сказать набирать угу. и... Категорически не хватало мастеров на, ну, на ножницы. Их просто ну, можно по пальцам пересчитать. Те, кто по-настоящему действительно могут затачивать ножницы. Угу. В Москве, в Москве их может, ну, около 10 даже мастеров. Ну, правда, Но. я тоже, сколько, в случае, это, это, это, это, мучается, очень, это вообще капля в море. Да. Значит, кусачки обучить проще. Там тоже очень много тонких таких движений, которые очень, очень много нюансов, да. Mm -hmm. ну, может, на, уро, на одном уровне с ножницами, да. Но кусачки научиться проще. Их э, гораздо быстрее затачивать, чем ножницы. То есть, ну, гораздо, может, в раза три сами инструменты, то есть технологически, да, Проще. Ну, проще и все. А то мне сейчас ну, хочется как бы по-простому объяснить, да, что у вас. Не терминами, сильно не загружать. Ну, в общем. И и рынок начал заполняться вот именно кусачками. То есть, мастера маникюра начали обучать, ну, именно инструкторы, как вы, начали обучаться и обучать, ну, именно на кусач, ну, кусачками. Mm -hmm. Люди маникюр делали. А, понятно. Вот. И ножницы потихоньку, потихоньку, так сказать, начали уходить, уходить, уходить. То есть, количество кусачек превзошло не знаю, может, в раз 10. Самый распространенный, да, Все связном кусачках. Да, да. Кусачками может быть, конечно, проще и маникюр научиться, да, но именно, я не знаю, как вообще технически, ну, маникюр сам себе я могу любым инструментом срезать. То есть уже настолько, ну, как бы тоже, может, чувствуешь, может, кому-то я бы и не сделал маникюр, но именно, именно ножницы, да. Не отбирайте могу... наши да, я именно ножницы хочу сказать, что по, по сроку, ну, как сколько они заточку делают, да. Значит, кусачки к нам кли, ну, клиенты приносят раз в месяц где-то заточку. Это то, что касается коротких лезвий, таких ну, миллиметров а, пять, А сколько там да. они принесут, если если, если у кусачек длина лезвий больше 7, сантиметра, 8, да, то заточку могут тоже долго держать, от трех месяцев до полугода, в зависимости uh -huh. от объема. Uh -huh. Ножницы, если их правильно опять же дезинфицировать, не ронять, не стукать, там, ну, uh -huh. с, ну все сохранять, от полугода до года могут заточку держать. Ну, я примерно так и сдаю. Вот ваш опыт подтверждает это. Ну, это мое наблюдение, то есть, ну, приходит клиент, а вы нас отдачили, а когда, так вот назад, ну и, и давай вспоминать нам, да, когда отдачили. Да, мы когда отдавали последний раз. Да, да. Вот, и опять же, ну, есть такие ножнички, они, ну, твизеры, да, вот, представляете, твизеры, вот да, эти, да, да. Да. да, и есть именно ножницы для хирургии, они, наверное, в три раза тоньше вот этих твизеров, которые ну, на рынке у мастеров маникюра да, пользуются спросом. Вот почему. А я думаю, То есть, хуже и походы? тоньше, хуже да? и тоньше, еще даже тех, которые у вас. Там вообще mm -hmm. такие, ну, очень ювелирные такие инструменты. У меня таких клиентов может, ну, тоже может, два или три, кто пользуется mm -hmm. этими инструментами. Но эти ножницы, наверное, наверное, самые лучшие для маникюра. Именно вот эти твизеры, которые вообще трохоть, значит mm -hmm. там просто ножницы вот так вот ставятся под кутикулу и так чик чик чик чик чик чик mm -hmm. чик, почему это быстро получается? это вообще просто как будто, знаете, вот подрезки такие есть, это в маникюрных наборах были такие, как mm -hmm. ну, для домашнего использования, где да -да -да -да. просто так да -да -да -да. ложбинка, да, срезаешь, да -да -да. Да, -да, -да. Да, да да да, то есть это практически на том, на том же уровне, на той же скорости происходит, вот это всерьез а ну, и а качество а что это за твизеры такие? Это <связывая> Я так. Ну, по-моему, это делает мажайский наш можайский инструментальный завод. Так, надо прям, прям интересно. <связывая> да. Они, правда, ну, конечно, по стоимости могут, ну, по-моему, 2000 рублей <связывая> То есть гораздо дороже, чем твизеры, которые есть Ну, и держать Они удобно. Они. Я говорю, на мой взгляд, это просто идеальный инструмент для маникюра. Ясно. Вот, ну а они, правда, и. Длина лезвия там, ну, буквально может 3-5 миллиметров. Mm -hmm. Получается, не так часто и заточишь их. Да. Ну, их затачивать нужно очень аккуратно, там, прям. Ну, прям... Да. А Значит, аккуратненько, да, вообще. Да, вообще это самое, не перетачивает. Прикольно, Я что я хотел сказать, то есть, что можно сделать, как сэкономить еще, благодаря вот этим колпачкам. То есть, вы можете в крафт-пакет помещать несколько инструментов, комплект, допустим. Ну да, они же не трутся, не То есть, режущая да. кромка уже не будет стукаться, да, и тупиться, соответственно. И хранить удобно. Можно пакеты, ну не прям сдавливать, но они могут лежать друг на друге не опасно для лезвия. Угу. Ну, то есть можно рядом положить на хранение, когда. Да, это экономия в первую очередь на крах пакетах и ну, уже меньше как бы действий также ну, разрывать или один. А или сколько в наборе у вас продается вот, колпачков? А, у нас в пачке вот так вот по пять штучек. Опять что, сколько стоит? И здесь я достал Это на кусачки, 250 рублей на кусачке, 200 uh -huh. рублей на ножице и масло у нас 200 рублей стоит. Вот. А масло сколько? 200 рублей. 200 рублей, ясно. Да, масло, масло, я не знаю, один раз купить, но его хватит, я не знаю. Ну, конечно, там капелька, на надолго. Мы купить, каждый день сколько инструментов смазываем, нам вот этого может... Чуть не на год хватить. А если вам свои инструменты смазывать, <смех> не знаю, может, лет на пять хватит этой баночки. Ну, то есть, это вообще не, не те деньги, на которых нужно экономить. И да, да, те действия, говорить. которые там, ну, мы не говорим, что смазывайте маслом, да, и полчаса надо разрабатывать. Нет. Да, сегодня... Значит, еще одно предостережение, да, некоторые мастера смазывают инструменты кутикульным маслом этого а -а, категорически да. делать нельзя почему да. на первое время конечно оно прямо если у вас клиенты все последний инструмент у вас это спасти конечно может ну, как бы... инструмент у вас поработает но когда вы его поместите в сухожар это масло органическое и оно не выгорает то есть оно там запекается и а, инструменту понятно. нужно будет уже другая смазка, чтобы это все разъелось, растворилось, вымыть, вычистить. И это, ну, все, инструмент убивается. Потом. А я ви... да, да. А? Нет, я видела, Потом... кстати, об инструментах. У вас свои какие-то инструменты. Вы тоже изготавливаете. Ну, затачиваете в свои какие-то модели. А, ну, мы, конечно, у нас есть у нас сейчас появился ассортимент, где мы прям. У нас есть только образцы, да? А, Которую. Ну, так... Да, так, а мы показываем клиенту именно mm -hmm. что. Там вопрос какой-то, какой я заметил, зачем прямой эфир? Значит, а, у нас прям повторю. Тему и спросили. Да, но у нас тема такая, как ухаживать за инструментами. И. Как правильно как Я сагатом? думаю, там я просто за вопросами не слежу, что-то новое. А ну тут да. не было таких вопросов, но ну, тоже был вопрос, вот Настя задала, я ага. знаю эту девушку хорошо, она спросила тоже тему эфира, но ответили. Ну хорошо, извиняюсь, если мы какие-то вопросы пропускаем, потом может мы просмотрим, да, если что-то пропустили, обязательно ответим. Ну, я думаю, да, если вот. вам даже в директ напишут, я думаю, вы, может, сделаете какой-то пост на какую-то тему, если какой-то будет острый вопрос. Да, мы вообще, мы за делиться вот такими бесценными знаниями, которые вам помогут. Ну, у нас, в принципе, много таких тем есть, да, как, во-первых, выбрать угу. инструмент. То есть, куда смотреть, чтобы не попасть на какую-то подделку там? Или, ну, есть инструмент, угу. который, ну, некачественно сделать мастера маникюра это вообще даже даже близко не смотрят. Вот они, ну, сейчас конечно, пользу за спросом кусачки стали с йока, да, и угу. по советам ну, мастеров, инструкторов, там, по молве расходятся что эти инструменты нормальные, и хорошо, что слушают, да, то, что угу. он, да, не дешевый инструмент, но покупая его, вы не будете знать от этих проблем. То есть они, в первую очередь, не будут у вас после открытия ну, до конца вот так mm -hmm. вот ну, полностью да, раскрытия, будет у вас а разбалтываться. Да, вот. Люфт, короче, не появится. Да, люфт, люфт не появится. А, там, а вы же ну, их открываете, их просушиваете, чтобы там ну, ничего не осталось. Там, ну ну да, чтобы высыпать быстрее. Ибо важный да, факт, чтобы инструмент просушился. Поняла. Вот, и потом, э, как допустим э, подобрать инструмент в плане того, что, ну, там кто-то сомневается в длине лезвия, да, объясняю тоже, могу объяснить, на что это влияет, потом вот этот угол наклона, да, на что он влияет, то есть, ну, очень ну, это много вообще таких, таких нюансов, которые, ну, да, мастера вообще, которые, ну, уже 10 лет, может, больше опыта, да, вот в маникюре, они могут как бы автоматически как бы переходят на тот инструмент, который проще, да, вот именно с, с, ну, работать инструментом, который ну, рука может не задирается сильно, там, ну как-то рука не напрягается, нет, да, да, не устает да, да, именно да, вот. Да, вот. вот Светлана, это, ну, это отдельная тема, отдельная тема. Здесь нужно просто прям подготовить инструмент, чтобы он лежал, чтобы мы хоть как-то на камеру все равно показали. Ну, чтобы вы как-то заметили ну, да, вообще... детали, которые, которые помогут вам отличить. А вы такой экир места. вообще делали? Э, нет. Нет? Не делали. Я, я не я была конференция подвигайся. в Дубае, меня приглашали ага. туда, и я ну, со сцены то есть рассказывал, именно <связь> на, ну, эту тему освещал. Ну, потом приходят в студию, да, ну, клиенты, если у них есть какие-то сомнения, какой инструмент подобрать, конечно, мы рекомендацию такую даем. И, то есть человек находит свой инструмент. Многие, конечно, вообще это это минус школ, или минус, может, даже не школ, это, может, ну, минус, когда человек обучается. Ну, мастера маникюра, на котором инструменте они обучаются, uh -huh. они, ну, есть таки, такие мастера, которые могут только работать только таким инструментом. Да? И uh -huh. это ну, минус, да, почему? Да. Потому что ну, этот инструмент может с рынка как-то исчезнуть. Его просто может потом, ну, просто не найти. И, ну, все-таки нужно как-то, я призываю, как-то на это можно сказать закрывать глаза и переходить вот эти барьеры и учиться все-таки ну, на другом инструменте если вдруг такая проблема есть вот почему потому что ну, а, реально попробуй, уже... ясно. Может быть, да, много есть. случаев таких были вот я только этими кусачками могу работать и все больше никакими я не ну, ну типа короткими могу длинными не могу да я за то что все равно даже вот этот, ну представьте вот все кусачки убрать оставить одну модель все равно, что да, чем-то да. надо монеты делать, правильно? Да, да, да. Для этого нужно лишь попрактиковаться. Просто потренироваться, и все получится. Ну, то есть это. Если, конечно, сейчас есть выбор, ну, выбор из чего, да? Да, да. Пожалуйста, выбирайте и покупайте инструмент, который удобен. Но если его нету, потренируйтесь и, и все будет получаться. Даже ножницы. Мне вот кажется, вот. ну, чтобы взять и попробовать. Раз, второй раз, и может, ты а, почувствуешь. Да, согласна. Да. Многие боятся вообще ножницами делать маникюр. Ну, типа говорят, я не чувствую, там и все. Конечно, но это другой инструмент совсем, ну, совершенно. Ну да, Во-первых, да, да. на это нужно посмотреть сначала, как кто-то делает ножничками маникюр. Сначала человек должен увидеть это, Потом, ну, увидеть, что это делать, он легко и не ранит и делает качественный срез, и все. Ну, вы понимаете, да? Потом уже попробовать самому, может сначала на своих путиковах это срезать. Ну, если, если взять те же ножницы. Потом уже коллеги по работе. Yeah, ну, очень редко, когда мастер один работает. Да, все равно там нас много, сидит в студии. Ну, Попросить друг друга маникюр сделать, это, наверное, вообще у вас практикуется наверное, каждый день. Так же. Я, а вот как вы думаете, я считаю, что после кусачек. Ну кто на кусачках давно работает и ножницами тяжело начать, твизеры хороший такой переход. Очень даже. Ну, так, ну, так Потому кажется, что вот. держишь, ты их, можешь держать примерно так как, ну, так как кусачки, а срез будет ножницами. Ага. Да. И у меня есть э, одна клиентка очень капризная, которая наверное попробовала всех мастеров вообще. У -у -у. Она работает ножницами. Да? И ну, я тоже сделал последнюю заточку, как вам, и она говорит, это вообще это просто божественно. И Вап, что она заметила, она говорит, я не знаю, вы замечали или нет, но может сейчас вот заметите, как, ножи, как вот эти ножицы делают срез. Срез аж блестит, он как будто заглажен такой. Да, зам да, да, ну, да. да то есть, прям ну, западу. просто заточенные ножницы или вот, ну, даже кусачки, когда они вот, идеально заточены, они прям срезаешь кутикулу, угу. там, или вот мы здесь на ладошке роговешая кожа, мы, ну, бывает, проверяем здесь инструменты ага. и срезаем, и этот прям срез, ну, реально прям наш сверкает, как-то блестит, Гра... ну, как, как запаянный такой. Получается. Вот, и... Это она такое замечание сделала, говорит, что ножницы, когда вот э, правильно заточены, вот делает именно такой срез, что запает и бахромы не оставляет. То есть кутикула доль, ну, больше, как сказать, не вырастает. Не знаю, но она отрастает, такое но шлифовать не надо. После ножниц и хорошего среза, после хорошей заточки шлифовать не шлифовать. нужно. За что я их люблю. Вот. Я же говорю, да? ножницы это ну, правильный инструмент. Да. Точно. Так что Точно. не бойтесь. Сейчас, если вас не слышно, что-то с интернетом, может у меня? Ага. Мы... Все, ладно. Угу. Здесь еще у нас вопросы. Как правильно выбрать и держать участь всегда на базовом курсе по манифицирую. Ну, наверное. Вот, если ну, есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, вот, чтобы это было в рамках этого эфира. Паль, может у ну, вас в принципе, я так еще... понимаю, что... больше слушали и, наверное, информацию Нет. впитывали. А по поводу заточки, вы... а как у вас выезжает курьер? вы, какие у вас ну, как вы это осуществляете, Сколе. как транспорт? Значит, по Москве в пределах МКАДа у нас от 10 инструментов курьер выезжает бесплатно. Ну, то есть, он бесплатно для вас, а мы все равно курьеру деньги оплачиваем. Ну, он у вас в штате, да, я так понимаю? Да, ну, да, да. Вы ему оплачиваете зарплату. Да. Ну, мы бонус такой делаем для того, чтобы, ну, как-то интерес какой-то был, ну, больше сдавать. Наверное. Григорий, я, знаете, была очень приятно удивлена, когда отдаешь на заточку инструменты, ну, они а. там потемневшие, и мне в основном их возвращали потемневшие, ну, просто заточенные. <с> и да. вот лезвие, вот, оно было, да, ну, чище, там, может, шлиф... зашлифованы. Ну, это еще. то место, которое точится, да. Ну, да, и все. И когда вы мне привернули я смотрю, все блестит. Я просто обалдела. Я еще спросила, вы так делаете всегда или нет? Да, практически всегда делаем. Мы можем, можем быть загружены, конечно, может, ну, бывают ред, редкие случаи, когда, ну, может, один принесет инструмент или два, и это все показания, а это ну, ванна у нас специальная, то есть у нас все это на, ну, на потоке, то есть... Мы настолько, как бы уже отработали это действие, да, что у нас происходит это очень быстро. Понял. Вот, и впринивать один или два инструмента, мы, может, физически или там человек может спешить. Ну, бывают разные а, ситуации. Понятно. Но когда большой объем, и когда инструмент грязный, ну, нам приятно тоже его почистить и потом получить эмоцию обратно, что инструмент. Ну, это, это очень приятно. Чистый, оказался, обратно, да. Что новое. Да. Да. да, это бонусы. Вот, ну, я не знаю, может, этого даже не, больше никто не делает, именно гравировку на инструменте. Вы, может быть, да, об этом вообще. не знали, но я вот да, я вот впервые с этим столкнулась. Да, может, даже не, ну, не все знают, сколько стоит гравировка. Ну, вообще, сделать такую гравировку стоит 300 рублей. Вот, а именно, я была очень... Стоит, да, ну, цены был по Москве, шум, да, лазерная гравировка стоит столько. Вот, мы тоже это как бы на поток поставили. У нас, можно сказать, есть специальный человек, который это делает. Ну, Какие штаты? вы молодцы? Именно делать гравировку и мой инструмент. Вот. Ну, Поэтому это... Что вы ну, прям вот отдаетесь. Да. Вы прям дело прям вот... Прям это шикарный вопрос. Ну, наверное, наверное, это все-таки стремление к той цели, которая есть в нашей компании. Мы хотим, чтобы каждый клиент получал удовольствие от того, что он пришел, получил нашу услугу и осталось... Желание вернуться снова. Ну, именно вот такая цель в нашей компании присутствует. Это однозначно. Вот я скажу честно, однозначно хочется вернуться. И я хочу узнать, у вас там карты какие-то были? Ну, у вас какая-то карта оформляется? Есть. Или есть, есть система а скидок. У нас Разве? карта постоянно клиента, которая дает скидку практически на любой инструмент. Ну, на заточку. Это... Она получается при каких условиях? Ну, у нас либо нужно заточиться или купить на 5000 да. рублей, либо у нас да. есть возможность ее купить за 200 рублей. Почему а, понятно, понятно. Почему? Воз, ну, именно это мое правило, мы можем дарить ее в принципе бесплатно и дарим, если человек у нас ну, как бы в разных ситуациях бывает. Почему решили ввести правило именно продавать, если человек не покупает ну, или не затачивает на инструмента на 5000 рублей? Почему? Потому что очень много ну, карт теряется. Да? Мы а, продаем, понятно. и это уже является собственностью клиента. То есть понятно. он может теперь делать с ней все, что хочет. Ну, все, конечно, я... не выбрасывать ее, там, ну, может подарить там или еще что-то. Ну, ну бесплатная, это... конечно, не всегда да. может быть. И мы ну, ввели небольшую сумму для того, чтобы человек уже это оценил. Ну, это... Ну, да, на ну, самом деле, бы, она очень быстро, она прям в да, следующая заточка, там уже, на, ну, да. каждый инструмент на 50 рублей дешевле. Это есть, очень, если очень Кусачки очень... стоят 300 рублей заточить, с картой да. 250. Если, там, ну, и у нас есть градация такая, что инструменты, ну, сантиметр и больше, там, да, больше сантиметра, mm -hmm. стоят, например, 350. Они а, да. с картой также будут стоить 300. Ножницы Понятно. стоят 350. С карты 300 стоит вот. Григорий, а вы думали о каких-то филиалах в других городах? Вот спросили, в Анапу выезжаете? Ну, понятно, что не выезжаете. В Анапу? Да. В Анапу? Ну, на этот вопрос я всегда отвечаю, что прислайте к нам на обучение, и будут во, в Анапе в наш филиал, так сказать. Уч, а, ну, уч, который обучится и поедет там зарабатывать деньги, так сказать. Вот, Но ну, на самом деле ну, и по-другому эта проблема решается. К нам отправляют инструмента чуть ли не со всего мира. На а, ничего себе. Да, то есть, ну, сейчас транспортная ну, курьерская служба настолько развита. Это не Почта России, которая была 20 лет назад. То да. есть сейчас можно ну, одному скидываться, конечно, на доставку, получается, так если это ну, собраться коллективом, ну, да. конечно, еще должен быть инструмент ну, в запасе, чтобы да, замена была какая-то. Ну да да, вот. да, да, да, да, Работать. И можно всем гуртом собраться, так сказать, отправить, и доставка там выйдет вообще какие То, То есть это yes. ну, вообще yes. даже да. она незаметна. Конечно, сроки уже займут, уже не те будут, да. Мы обычно курьерские, uh -huh. курьерские заказы московские, да, обрабатываем в ну, сутки. Мы даем. И то мы, если мы с утра забираем, мы вечером то стараемся. Есть вероятность меня. даже. Ясно. Есть да, вероятность, даже даже практически больше. большинство заказов, если утром забираем, то вечером уже относим. Конечно, если вечером мы забираем, то мы ночью и не хочем, мы отдыхаем. Соответственно, ну, бывают такие клиенты, которые вечером сдают и говорят, нам нужно завтра 10. Понятно. Ну, и прикроется там, да, есть желающие мастера, которые остаются допоздна и до часу, и до двух бывает работа. Ну, не бывает, а очень часто. Ну, прям чуть ли уже не в привычку, во да, что оставаться допоздна и обрабатывать на каких-то... Это, конечно, не очень правильно, но... но не очень. Это... Я, я всячески за то, чтобы каждый человек отдыхал, поработал, да. должен отдохнуть и как бы набраться сил. Да. тратил время на наличные какие-то вещи, на да. семью. В общем-то, должен отдыхать. Точно. А так Знаете, всех что, денег не заработаешь. Для, для НАП можно порекомендовать собраться мастерам. да, И от, да. отправить заточку к вам. Да. Значит, еще один у нас бонус есть. Допустим, вот мы сейчас как раз про замену мы говорили, чтобы, ну, несколько комплектов должно инструментов, чтобы была такая возможность, да, транспортную да. компанию отправить нам. Но для Москвы у нас есть такая услуга, мы предоставляем свой инструмент на время заточки. Пока вы отдаете свой инструмент на заточку да. с курьером, да, вы просто звоните и говорите, мы хотим сдать весь свой инструмент, но нам нужна замена. Мы предоставляем бесплатно на время, пока мы не заточим мы не вернем вам инструмент, инструмент свой, который будет заточен. Ну сколько-то комплектов? Да, да сколько-то комплектов. Сколько ну конечно, не, ну, на 10 кусачек мы не даем 10 инструментов. Я поняла, да? ну да. То есть ну, 2-3 инструмента мы легко можем дать. Слушайте, прям вообще. Это, это... Ну, это тоже как бы идеально, да, когда реально нужно заточить весь инструмент. Я, конечно, рекомендую это в идеале вообще иметь несколько комплектов, да, прям именно, который инструмент можно заточить и которым продолжать еще месяц работать. То есть э, на месяц должно два комплекта, mm -hmm. которые вы будете не спеша не в самый последний момент, особенно перед новым годом. За да, что, да, да, да. Да, что хвататься, да, там, инструмент надо заточить, и весь не отправишь, и тот тупит, ну, уже затупился, и этот. И, в общем-то, ну, бывают такие ситуации, когда это очень необходимо. Но я зато... Слушайте, ну такой сервис, даже инструменты на время заточки, это как машины, когда в ремонт отдаешь, да, и дают машину да. на время ремонта. Это просто... У, очень... у меня есть да, еще один совет для... Мастеров, как вообще можно на инструменте не тратить деньги, не вообще даже близко не тратить. Да, на самом деле сейчас очень популярна такая тема, чтобы клиент имел свой собственный инструмент. Это очень актуально, и клиенты ваши клиенты, они просто даже не задумываются Берут его и покупают. Значит, как это можно организовать? У вас, допустим, есть тумбочка, где есть прям файлы. Да? Ну, это, может, вы лучший способ найдете, как это сделать. Но, работая одним инструментом на клиента, вы понимаете, что вы, его не нужно стилизовать, дезинфицировать. там или, Может, это и но надо. Но не надо так. бы. Надо. Но это будет происходить, Раз в год, может. Да, заточка. Да, вот, даже еще три я... года. Там, да, Смотрите, да. вы клиенту продаете идею, что вы можете делать маникюр своим собственным инструментом, но он будет храниться у меня. И маникюр этим инструментом буду делать только вам. Клиент ваш покупает инструмент, покупает именно кусачки или ножницы которыми вы работаете именно тот шабер или ну не Ой. знаю или... Кушар, ну, то я есть... Есть, да именно тот инструмент которым вы работаете и он у вас лежит подписанный в крафт пакете или не знаю в каких-то может файлах таких угу. приходит ваш клиент вы достаете вот ваш инструмент простализован уже достаете и все как то была на, модель, вот, вот, одна, вообще... на такой сервис она и есть сейчас. И Некоторые я... клиенты прям приходят со своим инструментом. Да? Ну, это очень редко, но если, если это прям постоянно этому внимание уделять, то и не заметишь и, глаз, ну, как бы и глазом моргнуть, не да? заметишь, как это все как произойдет. И инструменты, и инструменты будут вам покупать ваши клиенты. Так что, это очень душевно получается. У вас и так расходников очень много. Ну Не знаю, у вас вы оставляете себе доход какой-то у вас есть, то вам лак купить, блёски купить, инструменты заточить, их тоже купить, крафт пакеты купить, все надо купить вообще. Кресло купить, вытяжку. И Да. Я так иногда смотрю на это все и думаю, блин, а вообще там девчата зарабатывают? А вообще да, да, да, да. Особенно те, кто ставит 600 рублей, все включено, да. Да, да. Ну, на Супер. самом деле, смотрите, вот э, просто математику, да, вот посчитать, сколько вы действительно тратитесь на те же пинки, на, на инструменты, ну, на расходники, на лаки, да. Много очень. Но для клиента, для клиента Купить один инструмент, одни кусачки, или одни ножицы, или один шабер, это вообще будет, ну, копейки, то есть это... зато он будет знать, что этот инструмент будет всегда заточен, будет всегда чистенький, будет всегда там, ну, простимизован, правильно, да? и у вас времени не будет вот так вот, чтобы, блин, не успеваю там инструментом сухожара достаешь, он горячий, там, он падает, там, или еще ну, как бы, а он будет уже, есть свободное время Закинули его, дезинфицировали, простимизовали, он уже лежит, ждет. Вы понимаете, ну как это удобно. Mm -hmm. Это просто... Да, ну, ну как как бы, вариант такой. Да, это нужно рассмотреть, может попробовать, да, там, ну, может не все клиенты там. А потом это как бы в моду, может это пост такой, там, ну, мастера это могут продвигать. То, что продвигаешь, то и получаешь, Ну, да. Ну, вот да, вы да, заметите, да, начнете да. продвигать красный лак или да. френч, и все будут хотеть френч. Да, да. начнете продвигать, а вы знаете сейчас вот самая вообще модная эта тема это вот иметь свой собственный инструмент я сейчас сэкономил, наверное, вам кучу денег в общем это такая собственница просто не могу, я не смогу работать, знаешь, что это чужой, мне хоть прям мое, это мое не возражаю он будет ваш он даже, будет это, даже может написать прямо имя клиента на кусачках и свое имя. Ну, на заказ у нас. Мы можем эти комплекты как бы организовать. Там. Ну, то есть мы, Мы, так сказать, ну, за инструменты ну, отвечаем, сказать, да? Делать их острые, подобрать там все. Я вам Грибой. даже еще скажу такую вещь и дам вам подтверждение, да? И, и да. себе в том числе. То, что да. мы большие молодцы. Вы Значит, тоже. наблюдаем за маникюром, который делают за границей, не У -у -у. русские девочки, да? а вот да. именно другие совсем. Да, да, да. Значит, я вам скажу, что Россия номер один в индустрии Россия, маникюр, Украина, маникюр. вот славяне. Да. да, Украина на втором Борусы. месте. Потом Казахстан, Киргизия идет, вот, ближние У -у -у. страны СНГ. Почему? Вопрос. Почему именно Россия на первом месте? Почему Украина именно? Почему не другие страны, там Италия или Япония? Да, у них там технологии позволяют как бы... Может, эстетика, вот ощущение эстетики? Нет. Это напрямую все зависит от качественно заточенного инструмента. Я вам серьезно говорю, в других странах его просто не могут затачивать. Нет заточки вообще. Смешно. Правда? Это, это быть, прям так. напрямую связано. Именно вы сделаете ему хороший качественный маникюр именно качественно заточенным инструментом. Да, наверное, может быть. Ну, Григорий, вот тут спрашивают: в зимойку можно ножницы и кусачки классики. У зимойка там, ну, опять подразумевает, что. Ультразум. Какой раствор вы туда зальете? Вы же не просто а? водой там Промывают инструмент. А тут имеет в виду, видимо, именно ультразвук, он вреден? Ультразвук, почти, конечно. Ультразвук это, ну, создаются такие волны звуковые, которые да. прям бьют и там расщепляют. Ну, да. я имею опыт с ультразвуком. Значит, если инструмент, ну, мы отмывали маникюрный инструмент от mm -hmm. полировочной пасты, если, да. ну, то есть ультразвук он есть подогревает, есть которые ну, наверное, ну, может на всех. Вот я знаю, что ультразвуковые ванны ювелирные, они прям подогреваются, и там добавляется специальный раствор, чтобы угу. э -э происходило вот это расщепление. То есть э -э ну, мыльный раствор добавляется, ну, щелочной раствор, он имеет глубокое проникновение, так сказать. Почему так. мы руки отмываем мылом, грязь вот потому что она... Ну, либо вы помойте простой водой руки, либо вот э, с угу. да, щелочем. Точно так Понятно. же это и ультразвуки будет действовать. То есть просто вода, она ну, может и не вымыет ну, какие-то вещи, да, а вот именно дезинфектор, он попадет именно туда, расщепит какую-то, может, ну, грязь, может, как то осталась. Налета очень много внутри соединения. Есть инструменты, которые прям ржавчина остается, налет остается, вот этот да. ламинор а внутри клепки. Да, тоже да, как, вот, да Вот я как раз этого и не сказал. И когда моешь, нужно немножко вот так вот разрабатывать инструмент, чтобы вода туда попадала тоже и вымывала, а, вымывала. Внутри, внутри соединения, внутри клепочки вот этот безраствор. Вот, вот разук с этим может справиться, конечно. но а и опять же, это мы... не повредит. Он не повредит. Нет, он, мне нет. вообще ни в коем случае. Вредит только та жидкость, которая может э, там налита. Да? Это также ламинор и другой какой-то дезинфектор. Вот. Я поняла. Ясно. Григорий. <къем> По ну, в общем-то, в принципе, да, да. Это, наверное, хороший финкет кто-то пишет. <къем> в общем, если есть вопросы или были, которые мы пропустили, мы обязательно на них ответим, посмотрим все комментарии. Вот. Рад вас видеть, рад вам, вам рассказать и поделиться этой информацией. Надеюсь, она очень была полезной. Очень, и... очень, очень. Да, очень Желаю вам, вам еще больше эстетики в вашей работе. Спасибо, с вашей помощью. Она, она нужна всем. Да, но с вашей помощью. Не возражает. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо за эфир. Да, надеюсь, мы еще проведем и не один эфир. Так что. Я думаю, что да, на этом мы не завершим. Спасибо, Григорий. Тогда на связи. Спасибо. Да, всего вам доброго, пока. Прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо, Григорий, еще раз. Пожалуйста.